вы можете наблюдать исходное клиническое состояние в области зуба 23 с рецессией десны до операции. Состояние в области зуба 23 после оперативного вмешательства. Обратите внимание на объем кератонизированной десны. Состояние клиническое после хирургического вмешательства. Также более предметно вы можете рассмотреть состояние после хирургического вмешательства и объем гератонизированной десны и опекальной рецессии, который был получен. Характеризует состояние тканей спустя год после операции. Обратите внимание, что нет никаких рубцов. Очень хороший объем гератонизированной десны, ширина прикрепленной десны и ее толщина. Также можно более широко и панорамно увидеть состояние ткани спустя год после операции. Мы приступили ко второму этапу оперативного устранения рецессии десны в области зуба 2-3. А теперь, когда уже создан объем кератинизированной десны и рецессия незначительна, остается только в основном некрюзное поражение, твердых тканей зуба. Мы приступаем ко второму этапу. И сейчас вы видите на слайде дизайн разреза для коронального перемещения лоскута. На слайде вы наблюдаете обработку поверхности корня. В данном случае это этап обработки клетой. Обработка поверхности корня. Заключительный этап полировка. Фиксация. Коронально смещённого лоскута в новом положении двойным обвивным кисетным швом. Вы видите зафиксированный в новом положении коронально перемещённый слизистый косичный лоскут в области зуба 23. Анатомические сосочки совмещены с хирургическими, ушиты двойным обвивным кисетным швом и ушиты два вертикальных разреза непрерывными швами же вы видите, зафиксированный лоскут в новом положении, в другом ракурсе. Состояние ткани через 14 дней на этапе снятия швов. Состояние ткани парадонта в области зуба 2-3 через год. Состояние ткани парадонта в области зуба 2-3 после двух мукингивальных операций Рецессия десны полностью устранена. Получен объем картинизированной десны и ширина прикрепленной десны, достаточны для того, чтобы иметь более стабильный результат. Измерение расстояния от десны до режущего края. Измерение области некариозного поражения на равно миллиметру. До реставрации старой. Такой показательный, демонстрационный. В первом окошечке слева вы видите исходную клиническую ситуацию. После проведения пластики методом латерального смещения у вы наблюдаете промежуточный результат с увеличением объема кератинизированной десны, полученным определенным да, образом и толщиной. И в последнем макушечке справа вы наблюдаете конечный результат, полное устранение рецессии десны в области зуба 2.3 с получением кер... объема кератинизированной десны и ширины. Это также более приближенные, можем обратить внимание на состояние межзубных сосочков. Да, это уже пост-результат спустя 2,5 года. Обратите внимание, что наступает постепенная кератинизация, то есть жевательная нагрузка на объем прикрепленной десны влияет именно таким образом, что происходит постепенная кератинизация этого самого прикрепленного объема десны. Измерение расстояния от десны до режущего края. Результат спустя пять лет стабильный. Наконец-таки созрели переделать оставку на зубе 2-3. И обратите внимание, что фактически полностью восстановился объем керотинизированной десны. Она выглядит так, как будто никогда никаких пластических перцев не проводилось. Демонстрация отсутствия негрёзного поражения в области поверхности корня зуба.